На ну, следующая песня грустная, называется она ⁇ Колыбельная ⁇ написана осенью следующего 2014 года. Я думаю, что даже если вы никак не связаны с образованием и там, преподаванием, педагогикой, про слияние и укрупнение школ слышали здесь все. И вот дело в том, что я начинал работать той самой школе, в которой учился все годы, была маленькая, замечательная, совершенно чудесная школа, где все друг друга знали, где были праздники, поездки, и в какой-то момент после начала учебного года нам объявили, что нас присоединяют к абсолютно криминальному комплексу, который был расположен неподалеку, начались протесты, начались какие-то митинги, что-то еще, школу мы не отстояли, и после этого просто... Просто подавляющее большинство учителей встали и вышли в никуда, включая меня. Это уже другая история. Но вот, вот то, что случилось, послужило причиной появления такой песни. Называется она «Колыбельная». жил в тихом, уютном доме В нем царили любовь и покой Я учил детей в маленькой школе Я был счастлив в жизни такой Налетели ветра И до основания разрушили школу Налетели ветра Скидали по свету все, что с детства знакомо. Спи, пусть тебя не коснутся они. Спи, и Господь пусть тебя хранит. Я решил, что мой дом, моя крепость, Укреплял его и украшал, Как я верил в такую нелепость, Если все о ветрах уже знал, Налетели ветра. Мой дом не успел даже крикнуть от боли, Налетели ветра. Я под ними стою среди чистого поля спи, пусть тебя не коснутся, они спит, и Господь пусть тебя хранит после любых ветров. Наступает тиша Я знаю, ты доживёшь Спи, малыш Я остался с одной мечтою Словно ветхозаветный Иов В то, что невозможно такое До последнего верил, но вновь Налетели ветра И мечту несли И мечтать запретили Налетели ветра и нужным строю и мишенями в тире спи Пусть тебя не коснутся они спи И Господь пусть тебя хранит После любых ветров Наступает тишь Я верю, ты доживёшь Спи, малыш Я верю, ты доживёшь Спасибо, Спасибо, да, отдельно за перкуссию, очень было здорово. В оригинальной записи была похожа, на самом деле. Прослушивается, наверное. Ну, про последнюю песню, наверное, не буду ничего особенно рассказывать. Вот «На квартирнике» не сыграл, я здесь сыграю. Я обычно этой песней заканчиваю свое выступление. Несмотря на то, что она не совсем моя, но уже 15 лет ее пою только я детства. Память скормлена молоком, память помнит бег, как ветер в поле, В поросе холодный босиком, только память восстановит и отправит в путь Событий снежный ком. Время свети крупицы света уголки. Ей души время время твоя полная победа подожди постой не спеши Помню слезы, я вины за шалость, Помню слезы, я не мог терпеть. Говорила мне родная мама, Не считаешь ли пора взрослеть? Я исполнил твой наказ суровый, мама, И теперь мне нечего жалеть. Время света уголки моей души время время твоя полная победа подожди постой не спеши на, -на, -на, -на, -на, -на, -на, -на. Уголки моей души Время, время, твоя полная победа Подожди, постой, не спеши Подожди, постой, не спеши Подожди, постой, не спеши. Подожди, постой, не спеши. Стой, не спеши Спасибо огромное. Меня зовут Петр Леляев.